всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я тебе покажу и расскажу как ты сможешь заработать деньги без вложений на полном пассиве ничего не делаю с майнинг фарм это майнинг здесь можно работать без вложений вам дают 100 гхс мощности я уже с этого майнера вывел по 26 тронов без вложений не вкладывая ни копеечки и вышел вот вот такой вот майнер клон одинаково здесь все даже здесь наверное одинаковая администрация здесь можно зарабатывать с вложениями и можно зарабатывать без вложений здесь также дают нам столько с мощности давайте сейчас покажу что я здесь выводил это деньги вот rx mining farm здесь можно зарабатывать троны здесь мы зарабатываем лайткоин и вот смотрите если мы здесь пойдем в историю здесь также вот админ написал вот статью она очень интересная они здесь привлекли 600 тысяч инвесторов получают бесплатный бонус ну и так далее ну интересный майнер знаю, нас он будет работать можно сюда вкладывать, можно сюда не вкладывать. Смотрите, я снимаю видео с ознакомительной целью. И никого, ни к чему не принуждаю вкладывать сюда свои деньги. Я снимаю видео, показываю, как вы можете заработать без вложений. Лично я здесь буду работать с вложениями на TRX майнинг, точнее на LTC майнинг. Здесь я так и продолжу работать без вложений. Вот если мы пройдем в историю перейдем в историю, я сейчас вам покажу вчерашний вывод средств. Также, кто не подписан на телеграм-канал, подписывайтесь. Там я все выложил. Вот. 26 TRX, вывод на счет. Сейчас я вам покажу. Вот. Выплата. Было вчера. Вот. Дата. Все пришло успешно. Все я здесь вывел без вложений. И здесь вот какие-то еще электральные начисления идут. Но я не понимаю, за что они там идут. И вот смотрите, в данном Майнеры я уже работаю, получается 158 дней, и за 158 дней, если бы я сюда вкладывал, я бы намного больше заработал, но я здесь работаю без вложений, каждый принимает решение сам и думает своей головой, Итак, переходим к новому майнеру, давайте сейчас посмотрим, как здесь можно заработать, здесь нам дают 100 хс мощности, от этой мощности но ну, это один доллар нам дают бесплатно и мы уже сможем здесь майнить без вложений майнится здесь лайткоин партнерская программа здесь на два уровня если я правильно понимаю 5 процентов и 10 процентов первый уровень 10 процентов 5 процентов минимальный депозит кто хочет с вложениями это 10 долларов кстати я здесь уже пополнился на 10 долларов и вот, если вы хотите попробовать с вложениями на 10 дней, получается 10 долларов под 1,1%. Также давайте вот я вам еще покажу посещаемость данного майнера. Было вот 0. И тут 1,8 миллионов пользователей. Россия на первом, Украина, потом Бразилия, Индонезия и Казахстан. То же самое и здесь. Вот TRX Майнер. Здесь также посещаемость агромезная. Получается, ну, в среднем, ну, давайте возьмем 3 миллиона. И то же самое, вот Россия, Украина, Казахстан, Бразилия, Индонезия. Но они два одинаковых. Возможно, вот этот майнер сделан перед Новым годом, как э, добор денег. Кто хочет сюда вкла вкладывать, например, вы сейчас вложить 100 долларов. И перед Новым годом данный сайт будет скан и... Это тоже будет скам. Возможно, я ошибаюсь. Но ну, это все мы увидим на моем личном примере. Смотрите, я сюда вот вложил. Получается 10 долларов. На балансе у меня теперь 1100 EFS мощности. И вот я уже наманился в вчерашнего дня почти 1 доллар. Так что здесь еще. Также здесь есть баунти программа пригласите 10 активных рефералов сразу получите бонусом 10 долларов вот, скопируйте текст, отправьте в facebook, twitter, VK, получите от 0 от 1 до 50 долларов далее есть вот, youtube баунти можно получить за видео обзор от 1 доллара до 500 долларов в зависимости от знака. будет админ на это все смотреть Telegram бонус, бонус WhatsApp форум, бонус, ну и так далее. Кому это все интересно, перейдете, ознакомитесь. Чтобы в данном майнере инвестировать, если вы хотите с вложением, если вы хотите без вложений, вам просто здесь нужно зарегистрироваться и ничего не делать, забыть э, за этот сайт, э, к примеру, там на месяц. Через месяц зайти и вывести средства. Здесь, вот кстати, давайте посмотрим минималку на вывод. Нажимаем вот, снять средства. Ну, здесь... Э, Два доллара минимальный вывод. И вот я вчера пополнил здесь TRC20 USDT. Ну майню я здесь лайткоин. Видим, что здесь начисления еще нет. Начисления здесь происходят раз в сутки. Вот э, у меня там уже доллар наманился И раз в сутки у меня здесь добавится балансу денежка. Кстати, когда будет 2 доллара, я выведу и скриншоты скину в телеграм-канал. Чтобы здесь купить майнер, нажимаем вот, э, ускорить майнинг Litecoin. Сайтик немного кривоватый, но ну, поработать можно. И я вот выбрал вот первый тариф. Нажмите, чтобы выбрать. Вот он. Пополнил здесь вот 10 долларов. Выбрал здесь USDT TRC20. Сделал здесь депозит. И жду теперь выплату. Ну, данный майнер платят, так как мне скинул один из блогеров, у него уже видеообзор есть, что данный майнер платит. Здесь будут ваши рефералы, ваша партнерская ссылка, можете копировать и раздавать друзьям знакомым. Вот она. На этом мой обзор подходит к концу. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всех вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Всем хорошего дня и всем пока.